Хищники бывают злые, добрые, толстые, тонкие, бывают декоративные, бывают лысые, бывают домашние, а бывают уличные. Кот возил котлету лапой по паркету. Рыжий кот домашний за окошком лета. Где-то вроде мы. Отмы... Лет Песенку спели Яна и Вероника Рожковские. Наш кот домашний и на улице никогда не был. Но он помнит, что родители у него были охотники. Наш кот хулиган. Он стащил со стола котлету и хочет с ней поиграть. Она пахнет мясом, как в дикой природе. И он хочет ее сожрать. <решит> <решит> Ребята, это правдивая история. У меня дома два кота. Рыжий, Рыжик и Кишуня. Эта история про них. Ох, за ними глаз до да глаз. Обязательно что-нибудь утащит. Ребят, я уже говорила, что коты бывают абсолютно разные. А вот у нас, в розовом моем чемодане, целая куча котов. Посмотрите, из ткани, вот такой же, как вот этот рыжий, пушистый, шерстяной, а этот просто тканевый. Вот смотрите, есть такая маска итальянская. Вот, я с вами сегодня Ирина Туманов, я теперь кот страшный, ужасный. Вот, не бойтесь, не бойтесь. А вот еще один кот, который э, работал в кукольном театре. Это кошечка, но только лет ей очень много, ей уже больше 50 лет, но она все равно мяукает, и ласковая и очень любит детей. Вот, есть еще целая семья деревянных котов. Вот, смотрите, они тут рядом со мной. И вот коты керамические, которые собрались на мотоцикле, на прогулку. Это влюбленная пара, это папа и мама. Мама в шляпке, а папа за рулем. Вот такая у котов история. Да, ребята, вот такие вот коты. О, так вот они, те мыши. Помните в припеве наш кот вместо котлеты видит мышку, уши и хвост? Он домашний, но он теперь уже знает, что мыши бывают всерьез. Ему бабушка рассказывала сказки. Вот такие вот мыши снятся ему по ночам. Ребята, присылайте на мою электронную почту истории про своих домашних питомцев, про котов. Фотографии, рисунки Буду ждать Да, друзья мои, любите ли вы мышей? Ой, нет, я хотела спросить Любите ли вы котлеты? Полезная и вкусная еда Но пора прощаться С вами была я, Ирина Туманова Мои коты Вон целое семейство и передача «Добрый дом» Ой, надо пойти посмотреть Не стащил ли под кот кот котлету?